Привет, друзья! Мы начинаем наш выпуск как раз уже в середине выпуска, потому что нас снятие мачты застало врасплох, и сейчас мы ее такие снимаем. Фух, отдышка! Короче, все, что я сейчас делаю, все, что я сейчас делаю, это вот такие вот штуки я вынимаю. И добро пожаловать на канал Капитан Герман в технический выпуск. Погнали! Ну вот эти шпины разгибают Очень близко, как... I think it is this way, just, no. okay. just... hold yeah, it. Nice, nice. Смотри, как кит близко поворачивается от катамарана, там прям 10 сантиметров. Да, да, там, наверное, в катамаране хакают. Я тебе говорю, первый раз, когда это делал, я офигела, он сидит и ржет, что говорит, типа, близко это. там. А что же у нас здесь полезного? Ролики, гаечки. Все, вот мы лежим на так что у нас здесь ну тут у нас все нормально сейчас мы это все открутим сейчас мы это все посмотрим это лишнее снимем что, начинаем с всех тех процедур которые меня неимоверно бесили я хочу поменять антенну тихо тихо ну полегче Пытаюсь. Во, во, во. Ладно, я просто возьму тогда саму антенну откручу. А, так. Слушай, так. Сереж, а? а то, что мы положили мачту на мягенькие подстилочки, ну что, теперь так люфтит сильно? Ничего страшного. А, мачту мы снимали, потому что мы решили поменять лампочку. Она у нас не работала. Ну а что? Ну а что? не снять мачту. Богатая жизнь, на другая, знаешь, что я туда полезу на высоту лампочку менять, блять, страшно же, охренеть просто. Выглядит вообще прилично, не? Ну, сюда же оно ну, герметичная, сюда ничего не попадает. Я понимаю так, что здесь вся проблема там, дальше, в проводах. Лишнее снимаю, на самом деле здесь она так все устроено примитивно, ничего сложного. Это вот этот топ, который я тогда лазил и снимал. Потому что у нас закончились ролики. Вот эта штука мешаешь, все, пойду сниму. Ну что, пошло дело? Да. А не сломай. просто что я хотел сделать смотрите здесь вот эта антенна она прямо с зафиксированным внутрь кабелем антенны и меня вот это вот очень сильно напрягает потому что в случае чего она же не ремонтопригодная потому что ну можно конечно как-то разбирается но я в этом сомневаюсь вот а я думаю она запрессовывается и все я хочу это снять у меня есть другая антенна которую я себе спокойненько сюда поставлю которая будет работать, а эту мы оставим на всякий случай. А другая лучше этой? Конечно. А новую то что? -то ну купила. да, я же новую купил. Сначала все разбираем потом все собираем ты главное не забудь последовательно. я это уже делал <свеч> сверху сидя Знаешь, я тебе скажу так намного намного удобней когда сидишь сверху вообще не прикольно <свеч> ну, цена вопроса ну, да, 300 баксов за подъем но я думаю там под 500 получается вот начнем с того что здесь нет 300 нет ну вот посмотришь. Я думаю, что где-то около 450 будет. Я же договаривался, мне же счет сделали. Ну, проверим. Ага. Mm. Там снизу держится, на верхнем углу. Там еще, блядь, две веревки. Ну не. Иди черную ослабляй. По длине Метров 17, наверное, туда-сюда ходить. Может, не чем-то привязать, подвязать ее? Да нет. Вот как выглядят вот эти вот болтики. А -а -а. Она на ну, а я терчу. Не все так просто оказалось. Только не давай не потирай. Крайне желательно. Я думаю, эту штучку мы так достанем отсюда, через отсюда. Да не, достать. проверяем, что у нас здесь. Так, вынимаем вот этот ролик. Это у нас штормовой, он крутится, все окей. Все, вставляем его обратно. Все, это нормально. Потом заклепками притянем. Вот мне хочется раскрутить вот этот, потому что у него вот эти гайки, болты, они затем заржавели, что у меня их не сильно получается открутить. Так, нам его с горем пополам получилось выкрутить. Дина Почему посоветовала взять большую отвертку рычагом, а я перед этим стучал ударной отверткой, как-то безрезультативно. Короче, вот у нас есть ролик, и у него... Это сам ролик болтается. Поэтому мы его сейчас снимем. Так легко? Да. А -а -а. Вот видите? Видно, да? Да. Насколько он разъ... расточился. Ну, просто немного. уже будет такой вот ролик сейчас. Не, немного? Не фатально. Все равно в магазин ехал. Раз мы уже тут занимаемся ремонтами, смотрите, какой у нас облезший кронштейн радара. Сейчас я его заодно сниму, мы его быстренько покрасим. Я просто сейчас откручиваю на 13 гаечки, которым держится сам радар. Так, вот он наш радар. Крепится он вот на таком вот разъеме. А теперь сейчас я снимаю вот эту штуку, потому что увидите, сколько с нее всего облазит. Здесь 4 на 10 и все, вот так вот. Начинаем заниматься важными и полезными делами. Итак, вы видите, что здесь все провода идут в кабель-каналах. А кабель, который у нас питал Wi-Fi-бустер, он был просто внутри проведен. Так вот сейчас я хочу его туда пропустить. То есть у меня длинный радарный, видите, какой он тут валяется. Я его сюда тихонечко сейчас запихну, вот так вот. Все. А теперь оттуда вытащу и потом обратно проведу. Вот этот радар. Ну и начинаем его тащить. Ну, я думаю, что вот, смотрите. Вот у нас теперь два провода проведены в кабель канале. Теперь я его отсюда разматываю и радарный пропускаю в обратную сторону. Все, у нас получается Wi-Fi-бустер заведен. Это Simrad, э, называется Simrad Wands. То есть это такие косточки Симрадовские. И вот у нас есть, вот она. Я хочу поменять местами, потому что здесь уже в очень печальном состоянии сам наконечник. То есть сейчас я один примотаю к другому, и опять же туда в кабель канал его запустим. Но для этого нужно его сейчас я вытащу в мачту отсюда, его достану вот так вот, чтобы по прямой мы его могли спокойно туда провести. Вот у нас идут это нижние спредеры, и задача сейчас вот эти тормбаклс поменять на новые. Надо их сейчас будет тут. То здесь сорвать и открутиться со всей силы. Видите, какая тут ржавчина находится под э, внутри на резьбе. Вот это я сейчас все снимаю, потом зачищаю. И сюда будет одет новый тормбакл. Ну что, вот те, которые на трассах выглядят вот так, вот чистенько. Ну и вот это, естественно, тоже вот почищенное и красивое. А теперь берем новый тормбакл, новую запчасть. И одеваем, собираем их вместе, но предварительно намазав специальной жижей. А жижа у нас вот это специальная для вот таких вот штук, то есть для вант, она абсолютно не пропускает воду. Ну и естественно наши новые запчасти, которые будут сюда сейчас установлены. Так, одна есть. Теперь вот на этом. Так, ну что, вот первый готов. Он сейчас вообще никак не натянут. Он натягиваться будет уже, когда будет мачта установлена. Переходим и делаем точно так же второй, который у нас сейчас выглядит значительно хуже. Мы сейчас будем ставить ступеньки. Если у нас э, материалы такие, которые типа алюминий там и какие-то сплавы, то может быть проблема. Так, внимание. Это, это я сделал хорошо. В смысле? Мне подогнали такой скромный заклепочник. Сейчас будет.. Тебя Ай, подержать Подержи. Может? А ты их намочил? Нет, сейчас я эту намочил. Ну что, отпускай. Подожди. подожди, подожди, секунду. Вот так. Что? Спокойно, это просто штука очень большая. Все нормально, она плавно это Блин. делает страшно пипец что реально такая вот прямо мощь чувствуется и потужность я принесу тряпочку нужно все не на данном этапе подержать Нет. будет значительно сложно а тут оно так да. рассчитано на маленький ход нравится Класс. отличная фигня просто меня обычно вот эти вот э, заклепки на вот этих ступеньках все время задалбывают потому что они всегда держатся плохо надо же ровно чтобы он вышел Сейчас окажется, значит, ступенька не той стороной. <свист> <свист> вот это теперь держится так, как оно, и надо держаться, а не так, как оно держалось раньше. Хрень, блин. Ну, шикарная вещь, я считаю. <свист> Мощность, микс и потужность. Где вторая? Что? Ступенька. <свист> Прощелкали. <свист> так, первая. Не-не-не, не той же не стороной. Той стороны. Вот прям об этом я и говорю, блин. Они а той стороной, ладно, будем лазить вверх ногами там <с же нагару. есть следы, как она лежала это да, есть, есть где это супер заклепочник одну и все так мы поставили вот эту вот штучку на нее у нас ставится бейбистай видите все э, заклепки идут через э, господи как этот материал называется ну, в общем чтобы не было коррозии с разными материалами короче я снял спредер посмотрите какая прикольная здесь система вот эта штука она жестко вмонтирована в мачту а потом здесь ездит такая гайка пластинка когда она здесь вставляется, вы можете насадить спредер максимально глубоко, вот прямо аж вот, вот аж туда. И здесь его затянуть, и у вас будет спредер максимально сильно притянут, то есть не будет ни углов, ничего. В общем, сейчас я вот как раз этим и хочу заняться. Ой, там деревяшечки. Тебе, может подержать там сзади его? Угол? Да. Там что-то выпало оттуда. Там грязь. Какой-то винтажный мессенджер или что-то такое. Ага. Да, Он очень плохо здесь находится. Мы сегодня сгорим, Сережа. Ну можем уйти, ничего не делать. Есть у нас есть вариант. Бумеранг. <сíck> <сíck> <сíck> Только не кидай. Нет. А ты уверен, что вот это должна быть здесь? А Нет. Не здесь? Наоборот. Сто процентов. Но она бы так и не собралась. Так. Так. Так, что? <смех> <смех> все, стой, эта метка есть. Да, да, да, да. Так, все. А теперь на эту хуйню одеваем <смех> штуку. Одеваем спредер. Думаю, вот так. Вот а да мы его потом подрегулируем, это. там же сейчас одну оденем. Вот этот, Нормально. и болты там не нужны специальные. Так, теперь нужны болты. А ты уверен, дырку попал? Кому сильно интересно, нужно посмотреть, как оно внутри работает. Все, она просто распирает. Mm -hmm. Ну что, еще одно? Давай. Ты не натопчи песка в свой этот гризер. Обожаю этот заклепочник. Просто... Готов его украсть. Да. Ох. Жижа такая гадкая. Ужас. Она очень жирная. И главное, она потом не отмывается. отмывается. Очень плохо она отмывается. Балёк? Да. <смех> <смех> Будет вот такая вот антенна у нас вместо вот этой, которая на полу. Но это не гибкая в этом проблема. Да? Может она лучше? Не знаю, посмотрим. Но мы ее не выбрасываем. Нет, нет, нет. Мы еще поставим это все на большую шайбу. Угу. Что загорелая? Добавим трешечка. Ну, что-нибудь. Короче. Я держу. Вот там вот. Видите, где вот... Вот тут особенно видно. Такая прям сдутая. Да. Сейчас мы ее снимем, чтобы это все не развалилось нам в руки. Короче, вот это у нас сейчас будет заменено. Увидите, это ДНК, которую мы сделали с В чехле. Теперь мы вставляем ролик. Мы купили новый ролик. Эй, почему? отсюда отсюда вот так все он вот так вставляется потом вот сюда и сюда уже ничего не не застр... все отлично джастин кейс она не пролазит нет точно а теперь нет. самая главная задача нужно сюда вкрутить два болта сейчас я туда вдешкой приду А -а. Первый пошел У нас это банка роскошная Там обычно ее продают Такой 1 грамм Стоит там 30 евро У нас такое ведро просто Богачи! Что поделать? Это же подарок да? Просто повезло. Ну что по такому же принципу Как откручивали Так и закручиваем да, По чуть-чуть Этот тоже чуть-чуть нужно Бе. Ты теперь ты держишь. Ну что, потуже затянем? как мы научились свинчивать болты? Свинчивать несвинчиваемое. Не Завинчивать неразвинчиваемое. Воля! Готово. Такс, ну что, крышечка идет уже практически на место единственное что вот эти вот болты почему-то вызывают большую коррозию поэтому мы их мажем гадость какая слушай ну ты слишком много можешь ну да я сейчас соберу это же у нас это же у нас Ну да, потому что это же спинакер он идет сюда вперед. Так. Секс. Угу. А. а теперь самая гнусная часть. но она делается здесь намного проще, чем наверху, должен сказать. Ну. Так, все, затянуто, 4 четыре... а, болта, 4 а, гайки, все. С этим есть. Теперь э, подключаем якорный огонь. Так, я здесь сделал это специально, специально шеруфом во рту говорю, чтобы ничего не паять и не было ни одного лишнего подключения. Ты зажмешь просто туда. Угу. Сейчас я его вообще отключу отсюда. И соберу так, чтобы удобно было. О, спасибо. Почему ты меня начинаешь снимать, когда я что-то держу в зубах? Оба. Нет, это ты как только я отвлекусь, что-то хватаешь в рот. У меня второй вот в этом, в, руке в этой. Нет, я ищу отверточку подлезть. Ты попал? Да, конечно. Ну что, день у нас уже закончился. Матч то мы уже собрали. Все веревки перепроведены. Вся электрика перепроведена. Вот она тут уже у нас новая лежит. Вот эти дайнема. Все у нас уже стоят. Трек к нам так и не приехал, сволочи. Ну все, можно сказать, мы готовы из такого, из... Еще из прикольного нужно поставить сюда радар. А Wi-Fi-бустер уже заведен в кабель-канал. Ну что, Диночка, ты устала? А это просто с крышечкой. Устала? Да, очень. И загорела. Ух ну, заго... ты.